В моем нынешнем докладе речь идет в целом о вероисповедной политике российской монархии. В данном случае одним из ее важнейших аспектов, о котором сегодня я хотел бы сказать, это роль мусульманских институций и персон, задействованных в этих институциях, обеспечивавших деятельность их институций и их взаимоотношения с государственными органами, учреждениями и должностными лицами. Здесь наиболее заметное явление – это муфтияд, учрежденный в Российской империи, и э, Магометанское духовное собрание, духовное собрание мусульман, э, учрежденное в 1789 году, э, литература, ну и, конечно же, глава этого собрания – муфтий Мухаммеджан Хусейн. Э, его, э, Деятельность, в том числе и на посту главы духовного собрания мусульман, была предметом рассмотрения в литературе, прежде всего, если брать состояние нынешней историографии в литературе западноевропейской, и там она рассматривалась в связи с национальными движениями российских мусульман на протяжении XIX века и в связи с некоторыми методологическими, а именно постпозитивистскими поисками. Что касается литературы нашей, то здесь интерес отчетливый проявился в 90-е годы и в 2000-е, опять-таки в связи со сменой методологической парадигмы, ну и, разумеется, в связи с пробудившимся интересом к истории религии и ее роли в политических взаимоотношениях имперского периода. О самом Муфте Мухаммеджане Хусейнове есть исследование Даниэля Домировича Азаматова. Частично, частично ему посвящал внимание такой историк, крупный историк прошлого, как Михаил Порфирьевич Вяткин. И также ряд других современных историков занимались деятельностью Муфтия, его связями с казахской верхушкой, его связями в казахской степи в целом и на Кавказе. Но тот эпизод, о котором сегодня я буду говорить, и те обстоятельства его деятельности, они получали гораздо меньшее рассмотрение, соответственно, есть повод к ним сегодня обратиться. Что касается материала, на котором это обращение можно осуществить, то прежде всего речь идет о двух комплексах источников. Первый из них – это служебная переписка губернатора фон Кеутлинга Уфимского, губернатора, который в то время также возглавлял и губернию Оренбургскую и э, осуществлял непосредственное руководство политикой на юго-восточном направлении. Его переписка датирована 1790 1793 годами, и она освещает целым состоянием э, отношений России с казахскими, э, главами родов, в целом с казахской степью, и э, состояние политики на юго-восточных рубежах, обстановку крупнейшие меры, которые там предпринимались российскими властями. Ну и кроме того, в этом комплексе есть документы, связанные непосредственно с деятельностью муфти Мухаммеджана Хусейнова. Это его отчеты, это его... Э, переписка, связанная с его степной командировкой, и это его переписка другим должностным лицам в региональных органах управления, Оренбургских и Уфимских. Ну и кроме того, второй комплекс источников – это непосредственно документы самого муфти, относящиеся к 80-м, началу 90-х годов, 18 -го века. Это его переписка с должностными лицами, его послание Екатерине Второй. Все эти источники не опубликованы, хотя здесь нужно сделать одну оговорку, о которой чуть позже. Они хранятся в Российском государственном архиве древних актов, и, соответственно, этот материал является достаточно новым и интересным. Что касается источников, то путевой журнал Муфтия о его степной поездке, о котором сегодня тоже будет идти речь, публиковался. Сделал это как раз Михаил Парфирович Вяткин в свое время, еще до Великой Отечественной войны. Но, несмотря на эту публикацию, неопубликованные материалы могут многое к ней дополнить, потому что есть неопубликованный экстракт журнала с деталями которые отличаются от того, что содержится в самом журнале. Ну и, кроме того, есть переписка муфти с губернатором Пиотлингом, которая также содержит детали о его поездке, не вошедшие в журнал, либо исключенные оттуда после того, как журнал был проверен губернатором перед подачей на имя Екатерины II. Соответственно, эти материалы позволяют поставить вопрос о том, как развивались взаимоотношения на степной границе, какова была система управления, как строились отношения политические и дипломатические, и, соответственно, как осуществлялась коммуникация в ходе этих взаимоотношений. Если говорить о коммуникации российской в целом, о системе коммуникации с казахской степью и о пограничных, коммуникации пограничной, то этот вопрос эталонно рассмотрен Романом Юлиановичем Почекаевым. Здесь мало можно что дополнить, я только скажу о том, что в данном случае аспект коммуникации связан с чем? Когда мы говорим о политике, то важно отдавать себе отчет наличие обратной связи, потому что благодаря ей политика корректируется и, соответственно, изменяется. Вот в данном случае интересен тот вклад, который Муфтий Мухаммеджан Хусейнов внес в коммуникацию взаимоотношений, выступая одним из ее акторов, потому что благодаря ему осуществлялась обратная связь, потому что благодаря ему та обстановка, которая складывалась в степи, она становилась отчасти более понятной российским должностным лицам, ну и, соответственно, соответственно роль Муфтия в этой связи значительно изменялась, если мы говорим о системе политических взаимоотношений в цирку. По документам, о которых я говорил, можно выделить три периода в деятельности Муфтия и, соответственно, его участие в политико-дипломатической коммуникации. Это со времен его назначения первым главным ахуном в Оренбургскую пограничных дел экспедицию и до, то есть с, с начала 80-х годов и до весны 1790 года. Второй период – это весна 1790 года и весь 1791 год. Ну и, наконец, третий период – это 1992 год и то, что позже. Критерии периодизации, на них я скажу, но сейчас можно выделить два наиболее главных. Это, во-первых содержание деятельности муфтия, ну и, во-вторых, тот способ осуществления коммуникации, который для него был основным в каждой из этих периодов. Если мы говорим о первом периоде, то есть на протяжении 80-х годов, то здесь муфтия выступает как порученец и агитатор в степи. Его основной задачей было убеждение мусульман было убеждение казахских племен в том, что их подданнические обязательства по отношению к Российской империи не являются противоречием их религиозной принадлежности. Дело в том, что в это время в степи разворачивается настоящая агитационная война, когда основными, но заочными оппонентами муфти выступают среднеазиатские улемы. Улемы преимущественно из Бухары. И в степи появляются письма, послания улемов о том, что принадлежность к исламу, она противоречит тем подданническим обязательствам, которые мусульмане, в частности казахи, могут нести по отношению к Российской империи. Ну и, соответственно, когда сведения об этих посланиях, о том, что они появляются у казахов, приходили от информаторов, то муфти немедленно получал поручение составить контрпоучение или контрпослание. И такого рода посланий он составил немало на протяжении 10 лет. О каждом из них он докладывал. Ну и, собственно, лейтмотив подобных посланий он изложил сам в одном из отчетов, когда говорил о том, что все те, кто получают мои послания, с отменным порадованием их воспринимают и в верноподнической своей должности утверждаются. Хочу подчеркнуть, что это была полемика заочная, потому что на протяжении 80-х годов Муфти выезжал в степь, но выезжал в основном с поручениями чисто политического характера, и вопросы религиозные в данном случае носили все же в его коммуникации вторичный, подчиненный характер. Вторым моментом, который преследовал Муфтий в своей деятельности, вот этой вот полемической, было, была постоянная связь и коммуникация с лидером движения, которое возникло в младшем казахском жузе, это с датов. Дело в том, что это движение, возникшее в 80-е годы, оно было направлено против ханской власти, оно было... Устойчивым оно было длительным, оно вызвало необходимость уступок с российской стороны, в частности была предпринята реформа управления в младшем казахском жузе, был отстранен от власти хан -урали. но вот с 1983 года перед Муфтием также была поставлена задача поддерживать связь с Рымом Датовым и возбуждать в нем верноподданническую ревность. И, соответственно, Муфтис эту задачу выполнял, но опять-таки в прежнем режиме. Когда поручение давалось, то он непосредственно направлял либо ему, либо в его род соответствующее поучение, подкрепляемое выписками из Корана, о необходимости соблюдать, во-первых, тишину на границе, во-вторых, взаимодействовать с российскими пограничными инстанциями в неконфликтном порядке потому что конфликтных вопросов было очень много ну и соответственно соответственно также речь шла и о соблюдении верноподданческих обязательств подкрепляемых аргументами из священного курана как писал сам муфти ситуация изменилась Отчасти ситуация изменилась в 1790 году, потому что, во-первых, началась русско-турецкая война, во-вторых, Россия в этой войне испытывала на тот момент серьезные трудности, связанные с тем, что война шла на два фронта, кроме русско-турецкой собственной войны, еще шла и война со Швецией в 1700 в 1788 90 годах. Ну и, соответственно, соответственно, возникла новая угроза на юго-восточной границе. С чем она была связана? Она была связана с тем, что весной 1790 года в Казахской степи появляются послания чеченского лидера шейха Мансур. Эти послания были по своему жанру религиозно-политическими воззваниями, но они имели и конкретные поручения, конкретные Приглашения направленные к главам казахских родов. И эти приглашения были такого рода. Нужно напасть на Астрахань, нужно напасть на другие пограничные российские города с тем, чтобы поддержать мусульман, которые ведут сейчас борьбу против России на Кавказе. Подобная координация усилий между шейхом Мансуром и Срымом Датовым, она российские власти на тот момент встревожила очень сильно. И э, губернаторы, и Кавказск, наместник кавказского наместничества, и уфимский наместник, которым был пилотлинг тогда, э, были этим обстоятельством весьма озадачены. Соответственно, возникла необходимость срочной командировки Муфте в степь для э, встречи со Срымом Датовым и для личного воздействия на него с тем, чтобы, во-первых, узнать, э, получал ли он эти послания, каким образом он к ним относится, и будет ли он, самое главное, будет ли он поддерживать союзнические отношения с шейхом Мансуром, какая координация у них может наметиться, и таким образом возникнет чрезвычайно неприятное для российских властей явление, своего рода Третий фронт, кроме турецкого. И, ну, правда, тогда боевых действий не было между ноябрем 89-го и февралем 90 но тем не менее шли переговоры, и... Турки использовали эту паузу для того, чтобы добиться некоторых послаблений для себя в послевоенном регулировании. Плюс русско-шведская война, и вот здесь возникал своего рода Третий фронт на юго-восточных границах. Соответственно, э, наместник Пьотлинг дал инструкцию Мухаммеджану Хусейнову, в котором был специальный пункт относительно посланий шейха Мансура. Известный мятежник и лжепророк шейх Мансур почасту старается пересылать к ним, главам казахских родов, возмутительные письма. «Не трудно ли вам будет вселить в киргизских старшин, то есть речь идет о казахах, истинные понятия о сем обманщике и соблазнители, доказав им, что все его внушения прямо противны закону, но речь идет о религии, о мусульманском законе, и о якопротивной верноподданческой их должности. Вот с этой инструкцией Муфтий выехал в степь весной в апреле 1790 года. Причем я хочу подчеркнуть, что вот здесь изменяется нагрузка, так сказать, коммуникационная, которая ложилась на муфте. Если раньше он был просто просвещенным полемистом, то теперь у него возникала задача лично влиять на казахских старшин, на глав родов, на самого Срымадатова и оказать на них воздействие в нужном для российских властей духе. И, соответственно, вот тот образ, который мы знаем из атеистической литературы 20-х годов, – созданный по, по поводу Мухаммеджана Хусейнова, вот, палач в Чалме и с Кораном, он как раз родился вот на основании событий, о которых идет речь. Потому что именно вот в это время Мухаммеджан Хусейнов выезжает в степь, встречается с теми, кто, с кем ему было предписано, и буквально вот потрясая священным Алкураном, проводя встречи личные, постоянно в течение полутора месяцев, находясь в ТП, убеждает в том, что необходимо, во-первых, поддерживать тишину на границе, не поддаваться поучениям приходящим из Бухары и воспринимать его увещевательные листы как истину в последней инстанции. Здесь изменяется и содержание полемики муфтии в другом отношении. Если раньше его оппонентами были только бухарские улемы, то теперь появляется новый враг а, непосредственно в степи, причем хорошо знакомый муфтию лично. Дело в том, что а, источники вот этого периода, 90 и 91 года годы, пестрят упоминаниями о контрполемистах муфтии, о так называемых чеклинских мулах. Это мулы, которые осели в одном из казахских родов Вроде Шекте. И э, они вели полемику непосредственно против муфти. Э, некоторых из них муфти действительно знал лично, потому что они были беглецами, раньше служили в Уральском войске. И э, сбежав из него, э, ушли в казахскую стиль. Ну а другие мулы, это были приезжие из Бухары, которые опять-таки вот в э, стиле посланий бухарских улемов... Э, поддерживали связи с казахами и влияли на них в свою сторону, потому что Главы, дети глав казахских родов должны были получать образование, но ну и благодаря деятельности представителей духовенства и Средней Азии образование они получали преимущественно в Бухаре и в других среднеазиатских городах. Тогда как муфтию была поставлена задача эти связи нарушить и сделать так, чтобы казахи посылали своих детей для обучения в Россию, в частности, в российские медресы. Это второй период. Второй период деятельности муфтия, который ознаменовался еще одним обстоятельством, его конфликтом с наместником Пиотлингом. Дело в том, что Пиотлинг и муфтий по-разному смотрели на работу самого муфтия в степи. Ну, если для Пиотлинга муфтий был всего лишь высокопоставленным порученцем по делам ислама, который должен был выполнять его указания, письменно и, и устно влияя на казахских старшин, то для самого Муфтия его деятельность была гораздо более существенным мероприятием. И он предполагал, что его э, значение вот в этой региональной политике, в региональной коммуникации э, больше, весомее. Во всяком случае, он себя тогда считал уже фигурой равновеликой губернатору. И в этой связи он затеял встречную интригу, он стал обращаться через голову губернатора в Петербург, он стал обращаться непосредственно к Екатерине II и... Стягивать на себя те контакты с казахской степью, которые должны э, были представить его перед Екатериной II не просто главным актором коммуникации, но своего рода мусульманским министром, который отвечает за политику России вот, в отношении мусульман на юго-восточном направлении. Ну и надо сказать, что здесь Муфти проявил себя с неожиданной стороны, не только с хорошей, но и, э, может быть, не совсем хорошей, потому что... Э, Обнаружился его э, крутой, надо сказать, нрав и его непомерное властолюбие, потому что пытался он не только конфли... и конфликтовал не только с губернатором, но и с подчиненными ему мулами, но и с мулами, которые формально ему не подчинялись, а служили. Служили в Уральском казачьем войске и заявлял громогласно, что всех мул, которые доносят непосредственно либо Зембулатову, главе Оренбургской пограничных дел экспедиции, либо э, губернатору, тех всех мул сделаю я якось котов и не заведу. Третий период – это период дальнейшего расширения пространства свободы для Муфтии, то есть в конфликте с губернатором он одержал победу, Екатерина поддержала, Екатерина II поддержала не губернатора, а Муфтия, высоко оценив результаты его весенней поездки в степь в 1790 году. Ну и, соответственно, пойдя ему навстречу в том плане, что да, он является главным для коммуникации со степью и для формирования во многом политики России в отношении степи. Таким образом, пространство решений муфти значительно расширилось, а его роль в политике возросла. Ну и, соответственно, его роль в коммуникации тоже изменилась, то есть это уже была не только письменная коммуникация, но и постоянный контакт с представителями Степной верхушки, личные встречи, беседы, рекомендации. То есть здесь Мухтий выступает уже активным актором, причем актором, что называется, непосредственно, в находящемся на острие самой политики. И э, таким образом значение муфтия весьма выросло, я повторяю, и это представляет собой разительный контраст, например, с тем, как обстояло дело в Крыму, потому что крымский муфтий, он такого пространства свободы просто не имел, он ну, буквально шевельнуться не мог, задавленный бюрократическими требованиями, задавленный жестким надзором со стороны российских чиновников, а вот на юго-восточной окраине в полной мере проявился степно, э, личностный фактор, в полной мере субъективный э, момент, коммуникации возобладал, и муфтий Мухаммеджан Хусейнов здесь выступил одной из главных фигур, которая на протяжении последующего десятилетия фактически, ну, разумеется, не самостоятельно, а в тандеме с вернувшимся на губернаторство и после завершения шведской войны, формировала политику России в отношении казахской степи. И главный акцент был сделан на, уже не на формальные поучения, а на формирование той прослойки в степи, которая способна лично влиять на ситуацию, которая способна доносить поучения непосредственно, а не на бумаге, и которая будет иметь личную выгоду от развития взаимоотношений с российскими властями. Благодарю за внимание. У меня все.